Приветствую вас на канале Максима Черепанова. Всегда, всегда, сегодня с вами посещаем коттеджный поселок закрытого типа ИЖС Земля с коттеджем одноэтажным 125 квадратных метров на 5,7 земли, вот такой забором, ролетами, опускающимися газ. Подведен к дому уже. Осталось только подключить. Газ в земле есть. И самое главное. Земельный участок 5, почти 6 соток земли. Дом достаточно большой и занимает много пространства. Здесь большое количество комнат и ванных комнат в том числе. Пойдемте посмотрим сам дом. Итак, входим в дом. При входе здесь такая большая прихожая. Можно сделать хорошую гардеробную комнату. Монолитная. Ой, перекрытие здесь. Балочная, утеплители, пароизоляция происходит. Заходим. Здесь комната гардеробная можно сделать, можно сделать здесь выгодом на чердак. Хотя это большое количество санузлов именно в комнате. Прямо комната: здесь такой небольшой тамбр. Помещение с этой стороны ванна с окном туда комната 16 квадратных метров, сюда комната 14 квадратных метров. Здесь комната. 15 квадратных метров, у этой комнаты есть свой собственный санузел отдельный. Вот такое вот большое окно. И здесь вот именно санузел свой собственный для этой комнаты с окошком есть Стяжка а, будет. Здесь 8 квадратных метров санузел, достаточно большой. Вместительнее можно осмотреть большую ванну Здесь вот комната, опять же, квадратная форма, на порядка 16 квадратных метров. Два окна. Оба открываются. И вторая жилая комната. Здесь, еще раз повторюсь, где-то порядка 15-14 квадратных метров. Вот такая вот квадратная она с одним окном. Можно ее сделать здесь в кабинет, если нет необходимости. Электроразводка в доме уже произведена. И мы попадаем с вами в кухню-гостиную. Кухня-гостиная порядка 25 квадратных метров. Здесь такая вот ниша. Два окна с этой стороны, где зона приготовления можно. Газ в дом уже заведен, двухкомнатный. Газовый котел на Виен установлен. Есть раз... предусмотрена разводка под теплый пол с установкой дополнительной секций. Разведено отопление уже сделано. И выход на террасу. Выход на террасу с таким окном большим и задний двор. Вот такое еще достаточно много остается земли, для того чтобы посадить деревья, Роль ролеты распашные. Такой вот участок вот такой вот дом.